Вы были замужем и развелись. Он был женат и также развился. Вы жили с мужчиной и разорвали отношения. Он также жил с женщиной, и там произошел разрыв. Как определить, что вы или мужчина готовы к браку после развода? Существуют две большие ошибки, которые делают женщины, вступающие в повторный брак, и идут на совместное сожительство, как у нас в Америке называется мини-брак. Первое. Женщины идут это только для того, чтобы доказать бывшему, что они востребованы. Второе. Они выходят замуж второй раз и вступают в мини-брак. И страха одиночества, развод и разрыв – это травма, согласен, которую надо пережить и после которой надо восстановиться. Каждому требуется свое время, чтобы освободиться от прошлого. Так вот, разрыв в отношениях переживается в следующих стадиях. Первое ⁇ это шок, второе ⁇ депрессия, и третье ⁇ это возрождение. Каждая стадия должна быть пережита. Если мужчина или женщина проскочит какую-то фазу, или вот одну из них заглушив переживания бегством в новую влюбленность, или в работу, или во вредные привычки, переедание, алкоголь или другие злоупотребления, то в итоге они обрекают себя на а, возврат в непережитую ситуацию. Такой подход только больше будет запутывать в переживаниях и психологических проблемах. Только когда жизнь, мнение, отношения к вам, вашего бывшего супруга или нынешнего супруга будут вам безразличны, Тогда можно сказать, что вы пережили прошлые отношения, развод и готовы к новой любви. То же самое относится к мужчине. Вступая во второй брак или мини-брак, многие боятся наступать на те же грабли. Как правило, женщины рассказывают, что начали замечать, что они выбирали мужчину для второго брака с теми же недостатками, что и первый мужчина или там, первый муж или второй мини-муж. Но на самом деле это не редкость, ведь наша личность и свойства характера остались теми же. Если женщина на первом браке была жертвой в отношениях, боялась сказать мужчине о своих потребностях, полностью фокусируясь на нем, забыв о своих интересах, то в следующих отношениях она будет точно так же тебя вести и так же, и тем самым привлечет к себе тип любящего попользоваться другими. И чтобы не повторять... Больше прошлых ошибок необходимо проанализировать. Стиль совместных отношений ваших родителей, стиль ваших собственных прошлых отношений. Переанализируйте ошибки ваших родителей. Мы поможем неосознанно принимать модель семейного поведения родительской семьи. И, пожалуйста, задайте себе вопрос, не повторяет ли ваша история проблемы, которые были у ваших родителей. Возьмите лист бумаги. Разделите его на две колоночки. В первую колоночку выпишите семейные проблемы ваших родителей, во вторую ваши проблемы в прошлом браке. И вот полезно проанализировать опыт родителей и извлечь из него пользу, преодолевая собственные проблемы. Важно не то, какой опыт вы вынесли из родительской семьи, а то, как вы будете использовать это. Панализируйте свои ошибки в прошлых отношениях, потому что развод – это крайний вариант решения семейных противоречий. Не так ли? Но иногда именно благодаря разводу человек осознает, что ему необходимо изменить представление о себе в противоположном поле отношениях. Чаще всего причиной развода становится психологическая несовместимость и отсутствие взаимопонимания. Те или иные Качество супругов создавали напряжение в отношениях, которое со временем переросло в непонимание и конфликты. Поэтому важно для второго брака выбирать избранника, подходящего вам качества. Исследования показывают, что люди в повторном браке выбирают партнера с личности, похожей на бывшего супруга. И все поэтому, что Выбор избранника базируется на проблемах и потребностях, которые мы не всегда осознаем. А теперь задайте себе вопросы. Какие качества бывшего супруга помешали вам сохранить отношения? Или такое, привлекают ли вас эти качества в мужчинах? Если да, то подумайте, полезли ли эти качества для отношений или, скорее, наоборот. Бывает, что женщин привлекают в мужчинах такие качества, как авантюризм, спонтанность, властность, доминантность или что-то другое. Но эти качества будут создавать проблемы в отношениях. И вот, возможно, с оглядкой на свой опыт, пришла пора, в принципе, пересмотреть свои взгляды и на мужчин. Не так ли? И вот, возможно, на самом деле для счастливых отношений вам нужен мужчина совершенно другого плана. Начинайте новые отношения с чистого листа. В новых отношениях пишите все с чистого листа. Не применяйте ваши старые установки и требования. Выбросьте их в мусор. Разберитесь, почему, распались, почему распалась ваша прежняя семья. Посмотрите на свою прошлую, не сработавшую модель отношений. Учтите ее недостатки и не перенесите эту модель в новые отношения. И вот самая большая ошибка – это строить новый брак по модели прошлого. Задайте себе вопросы. Что вам нужно изменить в своих представлениях об отношении мужчины, о себе самой? Второе. Чего вам не нужно делать, а что обязательно нужно взять себе на вооружение? Третье. Что послужило причиной развода? Почему это произошло? Что бы вы сейчас по-другому сделали бы? Пожалуйста, учитесь правильно преодолевать конфликты и непонимания. И помните, что у каждого человека есть недостатки достоинства. Нередко женщина, увидев у второго мужа недостатки, напоминающие недостатки бывшего, сразу падает духом, раздражается и переносит на нового партнера свои негативные переживания из-за прошлого. А это не помогает сохранить отношения и найти Приемленный компромисс и вот часто в отношениях мы невольно начинаем фокусировать внимание на каких-то отрицательных чертах характера мужчины или на каком-то его поведении, которое нас задевает и мы перестаем видеть положительные качества мы видим только проблему негатив и не знаем как правильно себя вести когда нас что-то задевает что-то нас ранит когда возникает недопонимание плюсы второго брака заключаются в том, что супруги в большинстве случаев чаще испытывают благодарность за то хорошее, что есть во втором браке. Активнее стараются сохранить отношения более подготовленные и мотивируемые в преодолении проблем. В своем выборе они учитывают свои прошлые ошибки и действительно более а, относятся к этому осмысленно, построению новых отношений. Исключением являются импульсивные люди, которые сначала делают, а потом думают. Именно они склонны повторять те же ошибки, которые привели к распаду первого врага. С вами был Гарри Маркелов, который делает женщин счастливее и учит сначала их полюбить себя, а потом окружающий их мир мужчин. В этом моя миссия. Оставайтесь благополучны. Я вас жду в следующем видео. Пожалуйста, не забудьте поставить.